Мама для волонтенка Книга из серии коллекция мультфильмов. Книжка сама расскажет ребенку сказку, а также задаст вопросы. При открытии книжки она начинается воспроизведение сказки. Нажав на белую кнопку, мы можем остановить воспроизведение. При перевороте странички сказка продолжается. К маршу, на Дядюшка, Если нажать на кнопку с вопросом, то ребенок услышит вопросы, на которые ему будет предложено ответить. Это нет. Нажми на красную кнопку. Медвежонок привел мамонтенка к тюренью. Правильно. Медвежонок привел мамонтенка к моржу. Посмотри вот на картинку. Рядом с мамонтенком стоит... Нажав на кнопку с музыкальной нотой, ребенок услышит песенку.